Ребята, всем привет! Всем привет. Соскучились, за зиму, наверное, уже по нам. А мы очень соскучились да, по даче. мы очень скучали и по вам, по нашим зрителям любимым, и по даче, и всю зиму нам писали комментарии, нам так как это было приятно. Как же у вас тут зимой? Ну да вот как, вот приехали как вам зимой. как раз показать. Да, сейчас посмотрим вон туда и офигеем. Друзья, перед началом этого видеоролика рекомендую вам подписаться на наш Яндекс.Дзен и на наш Телеграм, потому что с Ютубом пока что неизвестно, что будет в ближайшем будущем, поэтому... Мы выкладываем видеоролики и здесь, и на Яндекс.Дзене, и в Телеграм-канале. Кому где удобно, пожалуйста, там и смотрите. Но в случае, если что-то произойдет с Ютубом, знаете, мы постоянно будем выкладывать свои ролики на Яндекс.Дзене. Мы никуда не пропадем. Этот сезон обещает быть горячим. У нас очень много планов. И мы очень хотим ими делиться с вами. А еще, друзья, я надеюсь, вы заметили, насколько изменилось качество. Мы для вас очень сильно постарались за эту зиму. Приобрели супер-пупер-крутую камеру. Кому интересно, можете посмотреть по всплывающей подсказочке наш в Влог, как мы ее покупали, кто не знает, у нас есть второй канал, тоже можете туда подписаться и смотреть, что мы делаем помимо дачи. Вот, а сейчас все, приятного просмотра, а кто кушает, приятного аппетита. Я тут провалилась, тут стою, господи, как же... Нам надо из пенопласта делать эти большие ступни. Я реально как по иду. Шаг вправо, шаг влево, все, упал. Жесть. Наш да, да, да. любимый толматинец у нас тут охраняется. Саня тут у нас проверяет электричество, работает оно зимой или нет. Нет, по-моему, нет, не а, Как, ты сейчас голову стоишь? Что? На каком он да, уровне? смотри, он поезд мне. Ага. А вообще он как бы ну, выше головы обычно. Ну, на уровне. Да, да, Ребят, нет. поэтому давайте без лишних вопросов, когда мы сюда в следующий раз приедем, примерно ровно через месяц в следующий раз будет. Ой, я... Да. Тут не надо, Саня, открывать. Будь аккуратны, Провалился. потому что можно вот на такой штырь провалиться. Да, но прикол в том, что почуда эти штыки да ладно. Ой, господи. Ох, как я боюсь. Давай, это. убирай, перешаг выключишься. Mm -hmm. ну, давай, Спасение утопающего делал рук самого утопающего. Хоть это утром. Вау! Стою, встаю. Это А это ваше, да? Подожди. Окей, нормально. Ой, господи, мы сейчас правы, да. Ребят, ну для нас это, честно, приключение. Мы очень этого ждали. Ушел друзья наши запасы на месте на черный день какие запасы Ща... а, блин ребят я ушла по колен сейчас секунду я до него дойду включусь ребят я выбраться не могу начинаю копать вообще я э, санька попросила лопату взять для того чтобы откопать всю тропинку ну нет да что? Такое? Вот, в общем, Ксюша сейчас будет пока откапывать всю тропинку, а копать ей, вон до туда, вон, я пока схожу к дому, проверю, что там, ну, иди, как там, снимай. и буду снимать вам, а Ксюха пока оставляем здесь, пусть она начинает копать, когда нас докопается, поедем домой, да. по расчищенной Давай, тропинке, ладно. так, наше сбережение на черный день на месте, Спасибо порядочным и добрым людям, что не лазют у нас здесь, и бедных студентов не обкрадывают. Так, пытаемся пробираться потихоньку. Здесь видно собачьи следы, то есть наша сторожевая собачка здесь бегала, охраняла все. Это замечательно, здорово. Поблагодарим ее летом за это вкусным кусочком мяса. Ух, господа, вы бы только представляли, как это тяжело. Наш красивый мангал, сейчас давайте, наверное, начнем с него в каком он у нас состоянии, посмотрим. Помните, мы его перед зимой красили, чтобы он за зиму не потерял свой вид. Щеточку мы из дома старенькую сюда привезли. Так. Наш мангал. Ветром вот его видно. Ой, я проваливаюсь. Приоткрыла маленько. Но внутри все сухо. Это здорово, замечательно. Сам мангал. Вот по швам только внизу, Видите? Проржавел. Но здесь вот эта вот полочка, возможно, на ней вода скапливалась. Из-за этого краска вот отошла. Но в целом, вот видите, он весь такими пузыриками пошел. То есть краску рекомендовать я вам не буду, потому что первую же зиму ой, на улице она не перенесла. Вот видите, он весь в крапинку. Но в целом с расстояния в метр вполне себе нормально выглядит все это. Так что если мы будем продолжать в нем готовить, он весь обгорит, все ржавчины это тоже обгорит, и он будет такого нормального мангального цвета, <laughs> скажем так. Тут у нас что, друзья, происходит с вами? Лавочка наша под снегом почти полностью. Так, лишь бы не провалиться, будет больно и неприятно. Лавочка стоит, никуда она не убежала покрыта снегом давайте я его сейчас ух какой он тут сейчас ксюша придет с лопатой его отсюда уберет тут лед уже видите то есть он таял на этом месте вся лавочку в таком льду ой видите я качаю а там что-то свистит это значит либо там доска прогнила и отошла либо что-то еще с ней случилось ну что, это лавочка такая временная у нас была не знаю, будем мы ее спасать или не будем. Это уже посмотрим дальше. Так, дверь закрыта. Окна пока что тоже закрыты. И с других сторон следов я не наблюдаю чужих. Это тоже меня радует очень сильно. И как вы можете заметить, у домика уже все оттаяло. Потому что сейчас, когда выйдет солнышко, вон оттуда, вот вот сюда, оно будет весь день растапливать нам вот эту территорию. Ну, вы замечаете, да, и под мангалом мало очень снега. И здесь вот достаточно мало снега. В общем, домик расположен максимально удачно, как я считаю. Тут у нас что? в бочке, где мы жгли. Тут лед у нас, ну, ничего страшного, в принципе. Эта бочка нам все равно не нужна будет. И этот бак нам тоже не нужен будет. Ну, все в снегу, конечно, ну и ладно, ничего страшного. А здесь, видите, друзья, все уже оттаяло. Вообще замечательно, дрова сухие. Мы в следующий раз приедем, сможем что-нибудь даже пожарить. Надо просто розжига побольше будет взять. Блин, здорово, дом просто идеально расположен. Я не могу перестать удивляться. Но здесь еще возможно из-за того, что между баком и домом пространства и снега не так много было. Я просто невероятно счастлив, друзья. В общем, Такая красота, Ксения там еще не сдвинулась, по-моему, ни на метр. Я прям очень счастлив. Давайте зайдем в дом, посмотрим, что у нас в дому. Кстати, я хотел посмотреть, что с крышей. Крыша полностью сухая, то есть на ней нету снега. Это не может не радовать, это просто супер-пупер замечательно. Стены тоже все сухие, то есть нигде ни потеков, ничего такого я не наблюдаю. Давайте сейчас откроем эту дверь и попробуем зайти вовнутрь. Так, как вы могли заметить Замочек открылся с первого раза Значит он у нас не замерзший, а оттаянный Так, смазка моя на нем присутствует Правильно вы мне, друзья, сказали Что не надо было смазывать солидолом Либо надо было развести его с солярой Потому что в прошлый раз перед зимой Перед Новым годом, по-моему, мы сюда когда приезжали Он был замерзший, мы его не смогли открыть Прошу прощения Вынужденные моменты это я тут утонул и Итак, что у нас здесь? Здесь у нас все лежит, как и лежало. Перчатки новые, Ксюшкины. Маска наша крутая, в которой мы учились варить. Тут тоже все, видите, заснежено. Из-за того, что в угол двери, видать, надувала Вот поэтому здесь такая кучка снега. Но ну, в этом ничего страшного нет. Он быстро оттает и впитается в землю. У нас же здесь пока что полота не имеется. Вот, так, проходим дальше, друзья, тут у нас, что тут у нас, все у нас тут лежит, не тужит, ждет своего часа, наша дробилка на месте, здорово, все провода, колонки, микроволновка даже, <ржавела> прожавела, правда, немножко, но ничего страшного, в целом, все сухо, обратите внимание на стены Видите, стены все прям беленькие Потолок тоже весь беленький То есть нету никаких ни разводов, ничего И вон там, где стоит дверь Немножечко снега Давайте я сейчас пройду вам подробнее покажу Вон, видите, там совсем чуть-чуть надуло И до нашей дробилки не додуло. Это замечательно Насос тоже немного поржавел Но я вам его показывал в прошлый раз, когда доставал Он тоже уже был таким ржавым Так что ничего критического я в этом не вижу Ой, окна все на месте, здорово, все вообще идеально. Я вот, кстати, думал, какую ширину у меня здесь откоса. А откосы, а откосы-то здесь уж не такие большие, да? То есть можно аккуратно будет так облицевать, вставить окна, и будет супер красота. Подоконники, да, вы замечали, здесь есть подоконники, везде причем он сделал подоконники, бывший хозяин. Какой же он был... Чудесный рукастый мужик. Здесь тоже есть. Ёк-макарёк. А вот из-за этих щелей у нас весь дом просушится быстренько. Поэтому я особо не переживаю. В доме минус. Видите, вода замерзшая. Значит, в доме минус. Ну, такой. Где-то минус 2, минус 3. Около нуля, наверное. Это потому, что ночью был мороз. И вода замерзла. Сейчас уже начинает оттаивать. Значит, уже где-то к нулю стремится вода. Это старый механический насос из нержавейки. Который мы достали из нашей... Э, скважины Здесь все наши э, Столбы заборные стоят на месте Ждут свою очередь Окно здесь тоже, видите, закрыто было Ставни железный. Ничего здесь не потекло, никуда В общем, все везде сухо Здесь тоже есть отверстия вентиляционные Вообще здорово Балки перекрытия Балки перекрытия все сухие Ой, как я счастлив, друзья Вы не представляете, такое счастье Давайте сейчас я попробую подняться на второй этаж. А для этого мне нужно будет немножко освободить лестницу. Вот эту лестницу немножко нужно будет освободить. И я смогу подняться на второй этаж, показать вам, в каком состоянии кровля э, изнутри. В общем, расчистила себе вот такую сантиметров в 10 лесенку. Поднялся на второй этаж. Здесь из приоткрытых окон. Никуда не надуло снега. Ну, здесь немножечко, видите... А, вот, да, увидел. Немножко расстоянного снега есть. Но это то, что створка была приоткрыта. В целом, весь потолок сухой. Вот асбест, ткань, которую нужно будет снимать. Видите, в каком ее? она здесь в количестве? Все зашито ей. Ох, как мне это не хочется делать, но придется. Так, в целом, все сухое. Все лежит неизменно, как и было до этого. Там тоже все сухо. Все обито с без тканью. Капец просто. Даже мне не верится в это. Вот. Ну, все лежит на месте, ничего никуда не делось. Так что я очень и очень рад, друзья. Прям неимоверно. Ох. Решил сам все уже убрать, да? Да тут еще убирать и убирать всем хватит. Нет, я в руках я могу снимать, я выпручу. Тон, лопату бери, иди туда снег долбим, где? На следующих выходных мясо захотим пожарить. Ага. Блин, такая погода шикарная, просто, да? Как вы у... а, угадали день. Ух, я устал. Теперь я, давай. давай. на ней друзья бери подми столько иначе все разольешь можно пить мож... можно пить можно лизать ну тут она не расставилась не расставила. ну, это хоть так с мочего в Ну что вас не устраивает а, мне не досталось да, да там как не досталось Снег поешь! Чего в детстве снег никогда не ел? Ты тропинку более большую делаешь. Я там сделал размером словатой. Знаешь, для чего я делал большой? Чтобы больше протопилось. Да, оно больше протопится, оно вот так будет растекаться под снег. А если мы сделаем узкую, снег будет таять, у нас болото будет, а не тропинка. Я поэтому чуть пошире ее и стараюсь делать. Да? Ну и плюс на поле жарит постоянно, тени вообще нету. Да, и такого большого... Ой, снега нет, тут ветер постоянно. Захло. Слушай, а вот когда, конечно, забор ставят, он становится глухим, непродуваемым. Поэтому я и говорю, нужен забор, либо плетенка, он офигенно продувается, либо штакетник, он офигенно продувается, а сплошной нам никак нельзя. На... Засыпаем э, наш погреб для того, чтобы там потом э, ну, топилась земля, как бы больше она жидкая станет больше, и больше нет, сама будет, разровняется. Воды будет больше, он будет утрамбовывать ее, и у нас погреб утрамбуется весной. Мы так думаем. Да, пока что это предположение. И ветер, блин, опять дует сильно, мне кажется, это похоже. Ваш выход, мадемуазель. Как у нас с тобой всегда работа распределяется, да? Вот, ребята, на даче также Саша делает свою работу, я свою работу делаю. Никто никому никогда не мешает. Да. Я умею расчищать, я расчищаю. Салюк умеет чинить, он все чинит. Я тебе говорю, мы не выберемся отсюда, если он еще чуть-чуть подтает. Только вплавь, надо было лодку резиновую с собой брать мой выход я последний так, такую нагрузку делал на последних днях дачи а ты представляешь сколько уже снега растаяло за это время вот пойди сюда Видишь, корочка знаешь сколько снега было эта корочка вот недавно дождь прошел несколько дней назад. Сколько нового намело? А сколько уже растаяло? Сколько растаяло конечно. Ой, смотри, он такой, да. Это, Если такая осталось. корочка здесь растаяла, примерно столько же. Какая толстая какая она? Снежный лоб. А он не будет кататься? Вечером начинает кататься. А, вообще мокрый снег вообще. Пики Снимай. Снимай. А там видно, наверное, там видно. Офигеть! будет. Еще немножко осталось там. Вот видите? Вот до сюда я дошла. Совсем немножко осталось здесь. И дойдем до моей там тропички, которую я копала. выбираться тут конечно вообще саша каждый шаг делает проваливается проваливается я не знаю как я сейчас пойду все нормально идет падает и падает падает и падает, падает но на вид это вообще я кайфую от таких просторов очень красиво Красавица наша просто чумазая вся, все стекла, вообще все, все все забрызгало. Сейчас вы увидите, какой мы там грязюки пробирались, номеров даже не видно почти. Вообще вся она. Кого? Да, там нормально. Так, у Ксюхи тут вообще беда, трендец Все мокрые. Ну, ничего страшного. В общем, все, мы садимся, грузимся, едем. покажем вам лужу огромную. Тут нужны вот такие колеса, чтобы по нашим дебрям ездить. Но других не вариант. Вот по вот этой грязи. Тут дорога была, а сейчас вот он сюда сделал дорогу. А им надо готовить. У них начальничные автобусы не пустят, если здесь не прочистят эту дорогу. Да, сейчас автобусы должны пустить. вот следы наши. Да-да-да, вот мы вот здесь вот ехали, получается. Вон там полностью дорога была, а здесь не было такой дороги. Сейчас туда снили снег, он. счистили. А он сейчас вот эту сторону, наоборот, закидал. Да. Новую О, дорогу. сейчас пробьем. Бах! Да, но мягче. А если бы был твердый? Ну, если бы твердый был, был бы, был бы плохо, конечно. А, ну вот опять грызюк все. Ребята, всем пока, нас не теряйте. До новых встреч. Пока-пока.